Российский фестиваль «Вместе медиа» по Волжье в Казанском университете. О том, как прошел первый день фестиваля в Казани, узнаем в нашем следующем сюжете. «Вместе. Медиа» — это ежегодный фестиваль, который проводится уже больше 17 лет в разных регионах России. В Казани проект проходит второй год подряд. Здесь можно послушать лекции от журналистов и редакторов федерального масштаба, узнать, как писать большие материалы, как снимать видео в социальных сетях, как вести ток-шоу и посмотреть работы участников проекта. Среди экспертов, оценивающих материалы, были Тимур Исмаев, сооснователь проекта «Громкие рыбы», креативный директор «Громкий продакшн», Яна Жарчинская, главный редактор-совладелец продакшн-студии «Бисер», и Дмитрий Лукин, руководитель вещания группы каналов 360. Эксперты проанализировали работы вместе с их авторами. Маленький кусочек вначале он держит, потом этот стендап все зажает, и потом, когда начинается эксперимент, реально интересно смотреть. И это, конечно, заслуга и того, что оператор не сильно-то и прятался, и некоторые вещи прям головокруглые сняты. Не знаю, как вы снимали на телефоне, на телефон, на, там, на маленькие какие-то камеры. Это вроде не крухо. Работы участники отправляют заранее, материалы проходят тщательно отбор экспертным советом, самое ценные в оценке работ это живое обсуждение. Это некое золотое сечение, когда у нас есть требования касающиеся качества русского языка, фактуры, то есть необходим факт фактчекинг, необходимо такое понимание формата, внутри которого работают журналисты. И вот когда мы находим вот это золотое сечение, то эти программы попадают в короткий список и претендуют на победителя. Проект в этом году впервые совмещает онлайн и офлайн формат, но несмотря на отдаленность некоторых участников, обсуждение все же состоялось. Это такой новый опыт и достаточно сложно совмещать живое обсуждение в офлайне с подключением и комментариями людей, которые находятся в других городах. Также в этом году были приглашены Татмеди и Татар Информ для того, чтобы создать круглый стол и поговорить о том, как работают информационные агентства на федеральном уровне, как они взаимодействуют между собой. Мы стараемся создать такую площадку, где будет комфортно не только федеральным э, СМИ, но и региональным тоже. Они как-то объединяются на одной площадке и между собой наконец начинают общаться и понимать, э, что интересно, на чем они... Они работают вместе, и, конечно, мы не забываем приглашать студентов, для того, чтобы они могли обучиться, пообщаться прямо на площадке вместе со средствами массовой информации, поговорить с журналистами и перенять их опыт. В Казани фестиваль продлится до 13 февраля. Минибаева, Басова, Фарид Захид Оклы,